От... Мы пошли подправили сюда, орбиты, пошли. перекалибровали сенсоры, ультразвуковые, инфракрасные, помню, радиоволновые, все напрасно. Ваш выход, бойцы. Осмотрите местность, ликвидируйте оборудование проход и оборудовайте место для штаба. Иди. Здесь минное поле. Да. Услышите пиканье, считайте дело время. Подбирайте в первый раз, чтобы у меня не то не Бля, что страшно. Два раза заходили в дар, раз раза не загрузился. Форто, <съединения> <Поднимать>. это уже <съединения> кое что. <съединения> Здесь не пройти, <съединения> найдите другой путь. Брата убить можно идти. Они за крупнокалиберным пулеметом. он скорость мышки медленно стоит на 40 медик hey, hey, мне нужна помощь <свечес> ты? Ты Красиво! Такой, благодарю за помощь Сейчас я, могу. 6. я 6. уж думал мне конец спасибо 6. я убил... а а чего говорят... 7 -ая? x6 x6 а с а. седьмой, говорят, какие-то проблемы, что ли, в Warface? блин, что очень, очень хорошо она играет. Стрелок убит. А не очень хорошо играет. Ну, и многие не могут почему-то сейчас играть. Не знаю. Стрелок а -а -а -а. да, да, убит. Ну, макросники, наверное, не могут играть. У меня самое Заберитесь на грузовик, чтобы попасть на другую сторону. У меня X6, она типа X7, те же самые кнопки, mm -hmm. только у нее это лазер другой, это по другому работает. Uh -huh. И у нее схема не программируемая, как на X7. На X7 схему можно программировать, ну там макрос составить на uh -huh. это нельзя. А ви, у нее за место кнопки ускорения, там ну, скорость пену. мышки меняешь на среднюю кнопку. Вот, это за средний там дальше. У меня это, там для работ другая. Как, да, что именно. Ну не скорость, Раната она точно посла. не знаю. Вот так нормально мышка, только вот. новую а -а -а. Спасибо, товарищи. Спасибо, дом. Кто с кем сейчас бежит? На этот раз вам Я придется держать долгой. в уме остальные ресурсы, пополните из запас, открой вон тот Я? ящик. Теперь используйте да, ресурсы, чтобы установить ну, СИ-4 на дверь. Нас, Вы на месте. Найдите терминал с доступом к сети Блэквуд. Где ящик? Прикинь, ящика нет, вот он. Я убил стрелка! Не да, знаю, да, у меня да, все минус не проблемы. что нет. ты творишь? Подкати с катану. У меня убить шестая, нормально. Стрелок убит, повторяю, стрелок убит. Надо отыскать терминал, бойцы. У нас будет немного времени на установку червя на установку червя ты его устанавливаешь, Релок скидываешь готов. в Windows сразу и не паришься Ай. думали какой то хрень, да? А -а -а. установку червя 5 тех Да у них просто процессор слабенький да, а когда заходим, мы еще и трояно запихали Я собрал. Это зашифрованная коротковолновая передача. Штука времен холодной войны. Почти невозможно отследить а без протокола связи и расшифровать. Нам понадобится информация. Нам на файл. Спасибо. Забазник без проблем. Пулемет. Пулемет. Пулеметом? пулемет пошли ванёк больше закину наверх небольшая встреча пулеметом. панка пулеметчица <связь> нам Вейте, не нужны сюрпризы сюрприз. ликвидируйте я всех до одного танка пулеметов я О, думал это женский пошли пошли <связь> ну тогда девушки друзья друзьями бывают <связь> а почему не пулеметчица а пулеметов ну не знаю, может буквы типа делать забыло букву У поставить Потому я расскажу, что своей катаны все бегают спасибо катаванька нельзя ага только он потом на бабки попадет при ремонте пять получит, шесть отдаст, если не десять давай я беру колонная катана бил. не такая уж дорогая бил. да не не не Три раза на профис сходить, рубля рубль отдашь. ящик, Где-то ящик не найден. Только за катану. Это без РПК, там без пулемета, без Так, батани. Ну чё, все я там считаю. ставим. Собрались файт-трека. Да пошли, Время. я тебе наверх закину, куда ты убежал? Я сразу ящик взял. Да он уже спрыгнул. Да. Уже. А там ничего нету. Да, да ты так... сейчас иди, стой там. Залазь. карта начнется, берешь ящик и прыгаешь, собираешь. Ну, Сейчас я сидишь на моем месте, упили мед. Там мину от только. Так, минус. Ты мед, Иди будешь меня лечить. Я да, отстрелил. Я Что-то денег, я на Что-то денег, говорю, у Но... вас. -то. Так, не хватало. Да, Они хули. Не Где-то ящик, где ящик еще. Ну, пошли искать. Я Пахнет, знаю свою кай. работу, Серега. Что ты мне не знаешь. Он не не знаешь, заниматься? За, мед... За медиков все легко и просто. Стоишь и не паришь. Я Я без и собрался идти. Я тоже давай. Наивные рабы. Я с одной... Я проходил марафон без смертей. У меня один Да, тогда, когда ты перезаходил. Нет, мне было такого, до конца. Да, да, да. Не взрывай, не взрывай, не взрывай потом. Понял, понял, понял. Ну все, нет, пошли, короче, нету ничего. Где-то есть. Пошли, ладно. Смотри, найдем. Ванька, Ванька, все Минус, смотри на меня, вот это твоя сторона, понял? Вверхом. Я думал, это твоя. Там далеко надо стрелять, где будет Андрюха стоять, понял? Где? Вот, вот. Вот! Ты ну. вот это вот! Ну вот короче иди та... туда-сюда, понял? Ладно, разберемся. Походу, я... я буду вдаль стрелять, а ты тут. На четвертой волне вот эта твоя сторона, вся. Ладно, ладно. Начнем на стрелять-то. Я на шестой на... ну, возвращаюсь, да? Ты всегда собираешь бегать. Ты не возвращаешься. Ты на восьмой возвращаешься. Принято, понято Все, погнали, активируй. Ай, мой этот еще червяк готов. Андрюху голову. Вот так. Теперь мы загрузим червявых. Что мне послышалось? Теперь мы загрузим червявых. поддержка доступна. Для ее вызова вам потребуются ресурсы. чё ты сегодня что-то слышится. Ты ничего не понял. Вертолет пердолет ее. Да-да-да. не чистил Подкрепление было рядом с вашей позицией. Ничего страшного. Что ты уже? Ты собрал уже, да там наверху ящик? Защищайте терминал, пока Я нагрузка не будет завершена. Продолжаем движение. Продал. Получил противника. Снял стрелка. Продолжаем движение. Стрелок убит. Пошли, пошли! Как где садиться ты? Вот он. А я тебе говорил. С непривычки-то еще к тому же. Конечно, на шару каждый раз марафон проходить. Враг <свист> убийц, можно идти. Патронов смотрел смотри, вот это мне нравится. нам не нужны оружия. сюрпризы, ликвидируйте всех до одного я да. тут подбережал наглую, украл ботов я такой, бля все, да, еще, еще, еще а. хоть единственно задний пулемет будет мешать ага, -а. там обурочку сычек подобрет еще есть рпг, не нас там да, да, да я возьму на всякий случай о, ящик Вон ящик еще возьми. Сейчас в ту же сторону держишь, короче. Я понял. Ч лучше на дальность один что стрелять или просто.. По мегасителе. По мегасителе, ну не же это. Так, бойцы, обороняйте Он терминал, возьмет, пока честно не будет установлен. Боже, боже и уничтожить свои данные, чем у меня задание, Вань. Времени мало. Данные врага принесут Важни немало пользы. Сил. Держите это в уме. А, Задача нет, важная, но не приоритетная. не успеешь. Сначала волны. А, да. Помните, все дополнительные задачи а, связаны с системой ресурсов. Стой смирно, я помогу. Спасибо, док. Блин, самое противное, долгое. 9 секунд, блядь. Пока да. делать как раз О! Отлично. Хороший ну, начал. что не, не, у меня, Один, у меня девяту вот, девяту не с но так я, я говорил, не привык, я говорю о а вечно нет. других позициях было найдите был. терминал с доступом к внутренней сети Blackwood что ты будешь делать? грань, защити ты его вверх он далеко неудивительно так держать, есть доступ к данным Blackwood Спутниковое сканирование нет, покажет подробности, все. но, судя по данным, а, блядь, масштаб я, деятельности Блэквуд просто колоссален. Покажем а за порог. Терминал так долго не продержится. Терминал можно блядь. починить за счет ваших ресурсов. Пулемет Блэквуд! Бледных собираем бойцы, огонь на Дух, поражение. Она проходил, они вошли, с турбуфером убегают, вот там здесь уже сразу ждают и школа... бегают. Там видишь, надо, чтобы там бегать, надо 2000 потратить или тысячу. Тысяча. Так вот мы прошли марафон, у нас еще оставалось почти 18 тысяч. Ну помоги, собери пока это, мельком быстро пробеги и все и возвращайся. Да я побежал уже два ящичка. Что это было? Что -то я бегу сейчас граники. Мы могу. засекли рядом с вами отряд противника. Пять. Давай минус на место. Бегу-бегу-бегу. А уже Четы сейчас, блин, вообще. Серёга, позиции. Вы должны выстоять и защитить сербинал, пока идет открывай. установка червя. Там за мной охота. Щитоносцы наступают. Иди, граники, бей на ту сторону, бегом. давай я еще. дивизия красиво смотреть как тебя пинают и, и, и гранит не пролетает щит кто ляжет пройдемся потом пробежимся да зачем их щит идти пробежаться собраться да нормально да, да. я, сзади я сзади уже тел. нашел на задний контейнер бля Убил, убил. Гераник летит с моей стороны. Не долетел. Ой, вот еще один. Не Опа! Не долетел. Опа. О. Не долетел. Идет, идет он, идет. Ой. Ой, ⁇ у. Ч ⁇ -то у вас тут двое уже летит. Хорошо. Гранек летит. Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. 90 поддержки. Ты беги двумя кругами, большим и возле базы, потому что ты да не пробежал. Я, <свят> я, я, я почти добежал. Хотел О, спасти тебе. Как думаете, можешь починиться? <свят> не надо зачем. Пока не надо. Лишь не надо. только ну, я или посижу. убиваю. Говорите сразу, что только оставляю убиваю, или убиваю. Убиваю, убиваю, убиваю. Убивай. Дружинов. Сейчас будут с этой стороны долбить сильно. Честь просылайся, а, я постельник. не могу. А, я так смогу. Без... Андрюха, издалека прям по терминалу. А, знаю, ну, ты ящик ты. вижу. Да я в его, я знаю, знаю. Че, лечить или терминал или поп. Пока Через нет, волос? если что подлечишь, как сильно стрелять. Мы будет. засекли рядом с вами отряд Ладно. противника. Так, задание. Защищайте терминал, пока загрузка не будет завершена. Вертолет лежит готовится ой, лезой. Ой-ой-ой. Уничтожьте его. ой ой его. Так да, кто его любит? Давай, Вадя, соберись, убей его. Я сбил. А, Вертолет сбит. Снижает. Снижает. все. Вертолет лежит под лезой. Да, ну, что есть. все. Мы Мы не знаем, что Данные. Ой! Что ж такой неубиваемый да? а? Враг убит, можно идти! Опасайтесь пулемета? Стрелок готов. Слышу, Ваня, который пулемет, будешь мне меня пробегать, кричи. Хорошо. Это, это мимо. Кого? Это Ни, да. да. Лежи не до рада. Лучше расставься Спасибо тебе. До да, пока никого. Снял стрелка. Продолжаем движение. Четков никого. Нет. Нет, пешкутка труботная стоит. Так, манька, и... патроны надо как-то вот забежал бы ты. Ну, крой тогда в мою сторону. Все. Трело готов. А, Сатчик. Мне бы вот наверх как-нибудь залезть там и ещ ⁇ Туда нам закинуть можно. Ликви... Всех, да ну да. Давай сейчас бегу, а волна Пулемет аккуратнее минус. Я везде вижу, вижу. Да граники, да, все наверху будут. Давай я тебе подкину на один палец, отойди. Отойди, отойди, я тебя закину. Раз закидывай, да. бегом. Я терминал чиню. Давай, черт. Здесь самое сложное это первая волна. Читы ставьте на пулемет, и наверх я поставлю на один на задний поставьте что. мы засекли рядом с вами отряд а -а -а. противника давай давай Сверёк, собери это туда, к Ваньке проверьте что там так бойцы, обороняйте терминал по хозяевам не будет установлено можно идти ещё бы чуть-чуть и... спасибо спасибо, дом. спасибо. Ты как раз вовремя. О! Еще чуть-чуть, и... спасибо тебе. Терминал так долго не продержится. Перезарядка! Пакой же! Где? Чини! Давай минус ты поглядывай задний, я буду перед Когда не смогу дай. справиться, я тебе буду добиться. сам. Майка, патроны. Сейчас, секунду. Я уже думал, мне конец. Где? Спасибо. О! Задний. Все, дал. По ведут огонь. ХП вообще по нулям. Какая Смешно, их не берем, бойцы. Огонь на поражение. Сейчас, сейчас, иди, ага. иди подкинь, молодой Иди туда. Беги-беги-беги, давай бегом. Процесс идёт. Некоторые танцы уже получены. я уже бегу-бегу, я, я слышу. Только ты не садись, я тебя подкидываю, я чтобы понял, это я сразу... Я... Я остался там. Блин, как это... Подкрепление Blackfoot рядом с вашей позицией. Ладно, я побежал. А вы на этом... на зените, на... Да, бойцы, обороняйте терминал пока а не как? будет установлено. Мы что-то не получает. Она же все что мы узнаем о а Блэквуд, будет крайне полезно. Пока! Я, Короче, нам... Блин, Внимание, я, бойцы! Я, бойцы найдите и передайте Бли. нам Бли. файлы, Бли. которые Блэквуд не успеет уничтожить. Но, как говорится, пошел с такими за одну минуту методом На счастливых часах два раза умудряется проходить. Мы один раз проходили на счастливых Нет, два, два. Вода нет. Бегу. А кем ты проходит? Мы с Олегом два раза проходили. Из рук там вся фигня. Да? А -а -а. Ты вот так говорит, знаешь, как в мультике это Винни Пух и все все все ее. Блэквуд вот удалить все данные. Когда представится такая возможность, придется действовать очень быстро. Осторожно, й калибр. Хорошо, все файлы переданы. Отлично что касается ресурсов ему ну, прям вот. снял стрелка пара, нет суть в том что сейчас еще один раз придется починиться На восьмой волне но это восьмой не так с ним где потому что рисковать не будем нет ну это понятно потому что, вот что граники она... будут ставиться на восьмой на граниках мало нам не надо. Это я без без Я О, я левую буду сторону держать, там где сейчас нunchок. Ты так и будешь на той стороне. Нет, ты свою будешь сторону держать, которую сейчас сидишь на пулемете. Я эту сторону раньше не крил. А ту хорошо позицию знаю. Там Даже Андрюха сидит. Иди сюда с парой. Здесь самое сложное. Ты что, на коленки садись? Все, сиди и не пускай никого. Я тебя прикрою тут, не очкуй. К вам идет подкрепление врага. Так, мне ничего, я у вас. Лечите, все, все лечите. Что ты, ты что не поставил? Мать вашу. Готовьтесь к близкому контакту надвигается снежная буря. А что чинить-то нельзя? Я сейчас хочу не буду. Да, бойцы, Привет, обороняйте терминал, пока чист не будет установлен. Ладно, ты можешь бери, драмя я тут возьму. Ладно. И вот, и вот, и вот. Кнопочка, Я на, на пятый кнопки все и третьего да да да да Ты лечишь Андрюху? Я... А Я... Вы... Все включите, все. да По терминалу ведут плотный огонь. Спасибо, Дом. Опа. Практически без смертей, как такое. Остри. Требуется перезарядка Мы срочная. Прошел. А? Готов. Нам немалые сюрпризы. Я веду саджуков. Одна вот смерть на восьмой волне. Как первый раз проходил такой бы смерти. Второй уже нормально прошел. Так, небо патрончиков конечно вообще шикарно было. Так. Да. Теперь тебя ну все красавцы. А а эта решила. лесенка, когда ставится, она она навсегда уже ставится. Че, побежали? А не знаю, андрю я не знаю. Пошли, кто ставит? На надо ставить лесенку. Да Давай я, я ставлю. Нет, нет, стой. Пошли. Я, я ставить будем. пошли. А зачем? К вам приближается подкрепление врага. Нет, да не лесенку не надо, бомбу ставим. В следующий раз надо ставить. Потому что там появляются ящики. Минус, давай я с тобой буду ставить бомбу. Давай со мной бомбу ставлю. Рядом техника в Лэтку. Вы знаете, что делать Белок нейтрализован. Вы ищите ящики пока что. Я убил стрелка. Все стреляю. Я оставлю правую сторону. Какого крова? Поставил. Поставь, Ваня, да. да, жопу прикрой! Ваня, помоги, помоги, помоги! Против танка я не смогу! Да, там эту бот! Привет! Да, можно идти! Срочно! КПшечки! гады в меня попали сейчас тебе станет лучше спасибо дон а ты прям на этот пулемет подбегай иди на стреляешь. А не стреляй Бан, я не буду размещаться в лишний раз да, Пару, Один выстрел остался Я лечу, лечу дайте мне Гениально. Гениально. Мы закончили установку червя. Возвращайтесь к машине. Магнитометрическое сканирование выявило плотную по электросеть здесь выше по склону. Теперь мы знаем, с чем мы я -я. имеем дело. Можно это испугать? Ну да. Погнали. Лексифер, ты что там зависит себя от Я вроде там ящики не нашел у нас. Ты идешь, мальчик? Бегай, давай. Пошли, пошли, пошли. <свят> Что, Смит, спасибо, мальчик. Я перед тобой в долгу. А стой, мы ящики-то собрали вообще? Нет, побежали. Я один. Да, мы два нашли. и я три. И я один. И я один. один. <свят> Ладно, пошли. Собрались. Чтобы докопаться до сути операции Блэк, вот придется идти дальше в горы. Здесь одна из магистральных линий их энергосетей. Вам нужно пройти этот сторожевой подежно охраняется. Предлагаю поискать обходные пути. Вперед! Ну, не знаю, не знаю. Я ни разу не бегал ресурсы. Давай, Яну пацан, дайте Яну пацан, тут все вместе соберемся. Ага, сейчас ну мне надо серьёзно, ну дай и отойди Ваня, отой его оба такс первый второй третий Кто сейчас походим мы да, обнаружили мост ведущий Продолжать к основной стрелка. части крепости отыщите к нему путь а где фумба? подсадник так да, что он не а -а -а. делает есть, Бывает, есть. Комбо. есть, Но есть. Там, есть. Не комбо, там, такое было. там mm. надо больше. Не-не-не, не да так хватало хват хват хват хват хват хват хват хват здесь. А не это, серьезно, не канают, это прыжок, анализ показывает, что станции передающие шифровки работают на электронных лампах, а -а -а, то есть они могут цели, выдержать ищет. электромагнитный а -а -а -а. импульс от ядерного взрыва или вспышки Сейчас на риснул. солнце Чё вот думаете, стал, что это думаете, что это значит а у него кредит воспитатель дохрена в давай <связь> да да да да да то есть 200 много не увидишь, всего лишь 20 раз <связь> 25? <связь> <связь> Или сколько, Вань, у тебя сколько кредитов? 200 было. Да. Ну 204 я ему скинул. А. -а, -а. Че еще можно? Кем а -а -а. садиться? С тобой, Сандрюха. А Чё, еще можно я. кредиты скидывать. А -а -а. Я Ты тоже лечишь. хочу. Ванька, -а -а. -то а -а -а. лечишь нас. Все, погнали. Все, все. Вань, стой молодец, посередине. Они заперли вас, бойцы. Это ловушка. сейчас всех завалят даже персонажи что-то никто пальто, да? <палко> <палко> <палко> да и на да что ты ее... друзья. Дома как-то странно проходят. Это засада из-за инфлюенсера. Так вот будут переигрывать, пока мы не сможем получить сведения с их серверов. Черев ведет передачу, но его глушат. А че, у меня нету, что ли, пропал? Ты, можешь не ложил. Ты убиваешь этот джикгитернаута один. Кто? Кто? Ваня. Ваня, ну, ну, там, это вы, Джаг, убивать десови, да, <звы> короче? Ну только Я смотри, не на скажу, X5, старайся. Спасибо. <звы> да ему уже все сняли, е ⁇ Давай убьем его, да, и все. Ванька, жди Х5 и потом его бучить дефом, Прилок подготовь готов. только его к этому Моральный физический К приему О! Как э, шел стоит в крепости, бойцы Базу. Я передала вам кардинал а? С одного раза треть хп ему снести, блин, чё-то странно Ну ты же на x 5 был не Нет Нет, на Х5, да Да нормально, ладно Кто со мной на пацан на дальний? Так, стоки, покажите, а, покажите Ваньке, где собирать. Ч <связать> Да, я тебя у пулемета сяду, будут минус бегать. А, Стрелок, да, нет реализован. <связать> я, я долго не набегаю, две смерти. Две, две а семь. Минус. Давай гоу ко мне. А. стрелок готов враг за 50 м а, Интересно, инженер это все активирует быстрее нет а вот что я активирую ребят активируют не или не или нет, не что? не не подожди вот не объяснили куда что я подбегаю я конечно че а ты бегаешь и все мы Понятно, тебе скажем, понял. когда не бегать лучше. Понятно. Потому что бывает жесть настолько, что, что лучше вам. не бегать. Серег! У. Попробуй! Мину поставь под себя. Сюда в угол прям? Да. Че, активируй? Нельзя на нее запрыгнуть. Мы а может попробуем другую. Блять, мы, я на мине вчера стоял. Он далековато поставил. Вот, мы видишь, не вот он тут встает, что я не Надо не уничтожить, ближе, ты закончишь. Осторожно, 50-й калибр. Ты видишь, Андрюх, может тебе с дробовика дать попробовать закинуть? А вот точно, смотри, можно попробовать с, дроб... с дробаша закинуть. Слушай, идея. А, а зачем, за... зачем меня-то закидывать? Я пулемет крою. Вы, если меня уберете, а то. А сверху ты не прострелишь вот так. Давай меня, меня давай. Отойди. Не надо. Отойдите! Юмов, не надо, вы приебете. Да мы попробуем, господи. Мы уже закинулись! Да вы закинетесь, но вы сдохнете, потому что вы тут там не надо. Он залетел. О, легчайший самый легкий способ. стрелок убей, пошли, пошли. Один верный южец все. Три выстрела. Короче. Так, мне а показали все. А, а чё ты говоришь, не надо, я могу же здесь стоять. Один внизу, Если один. Если ты. Наверху. Смотри, я тебе Если ты будешь стоять наверху, вы вдуете Ранение. Почему? Спасибо, Дом. Я но... могу центральный, тот еще И еще бы чуть-чуть и... назад смотреть, а я тебе. тот смотрю. Давайте уж как по старинке привыкли играть, так и вы. Чё... Ну, тогда залезли наверх и вдули, Андрюх. Ладно, ладно. Ты, ты где стоишь, Твани? Здесь, да? здесь, да? Я здесь, да? Дрюха, ты стоишь. Смотри, первую волну ты там... Вот я, тут лежишь. Я знаю, себя. знаю где. Я знаю. Где вот тут. Вторую волну ты закрываешь щиты свои, все три. Ага. Со своей стороны. А можешь не закрывать, она так-то легкая. Ну ты держи... Ну, стрельни еще раз у меня, стреляй. даже сейчас, пулемета. Блять, хуйней, страдайте, как. Парень, давайте, время, Андрюха. Да, что? да, я да. Как-то Так, заткнитесь, все, пожалуйста. Ну что, Андрюха, а. вторая волна, ты держишь центральную вход. То есть, где я стою, мой пулемет, да? Ну. Помогаешь Ванке на левую вторую окно, лесенку. И все. Ну и, и верхних убиваешь снабов. Давай ее её... Зачем? Давай мы ее тупо закроем, и вс. А зачем денег тратить? На легкие волне-то чё? Давай, 8, не Блять, давай не будем тратить давай потратим 2000 на ремонт. Средства, а что Блять, смотрите с короче. Потом вам не хватит денег на ремонт, и вс. Да, ну вот, согласен. Ах...и работаем по старинке, все все я просто бегаю, да? А ты бегаешь да. собираешь, да? А подожди-то, он сейчас не бегает, он сейчас центральный вход крови. А, центральный вход, покажи ему где, это. Иди сюда. Бегу, прибежал. А где он? Нет, ко мне, ко мне. Забегает? Люцифер. Люцифер. Ты да, не сюда. Вот я, Люцифер, вот он я. Вижу, вижу, вижу. Ну смотри, вот сюда сядь в угол. Ага. Они будут Всё. отсюда уходить и их отстреливать спокойненько. Активи... Все активируй, да, Пулемет А вторую волну быстренько пробежишь везде. А потом вернешься в центр. Пробежался и вернулся. Пробежался да, и вернулся. Тебе надо быстро Мимо... пробежаться и вернулся. Мимо бежишь, Принял. подошел нашел, подключил, опять побежал. Принял, Ух. Все, погнали. Вон. Минус, сяй спокойный не не сиди, ты же агришь на себя всех ботов. Ты я застрелю, Так зачем мамить Сиди отстреливай. Так ну у меня, если буду сидеть, никого не будет. Будет. На следующей волне у тебя ботов хватит. Или тебе скучно сидит, собственно? нейтрализован Ой, ну так я не играю в за смысл здесь сидеть, берете на уме если можно поставить этот скажи щит, или париться не, не, не, ты сидишь там до четвертой волны потом так и делаем, ставим щит на пулемет ты возвращаешься к терминалу Стрелок готов. Он Ты не забыл. Он, да? он, он, он, он, он, он там сидит и все бунт. половина ботов отвлекается на него, поэтому вы благодаря ему только сдерживайте ту сторону. Не забывайте об этом тоже. Нам не нужны Просто когда пойдет четвертая волна, они полезут 4 из, из этих. Да. Из дверей. Все, собрались, Андрюх. Что... И, и как что, и не успеваешь реагировать на всех, понимаешь? К вам идет подкрепление врага. Так, я должна оставаться Помогай собаке, там сильно лива. систему защиты. распределитель. что назад. смотрите, Я вообще не здесь вот я говорю, что надо ставить, все равно эти щиты надо ставить. Блэп, вот это ты Тогда ты их ждешь только с двух сторон. Хоть мы а с сторон придут, прямо идет. Хоть мы их отстреливаем, их все равно не очень реагируешь на них. За них. Задание. Да, задание на базе вас, на базе наверху. верху Перелог, да. идем дальше кока вы отрубили распределитель да, да. к шельке возьми я ни одного лечка вообще не нашел да, не да что ты будешь делать, откуда ты еще пидел Выберем, выберем. Да нету смысла уже, конец волны Блентных не берем, бойцы! Огонь на поражение! Потратьте да, свои можно да. починить генератор Неравни не бегаешь по этой карте, и этой не знаешь, как, кого выбрать Но ничего, в принципе, знаю Потом, на следующей волне, от щитка можно сыграть. Побежим, пособираем все. Че, минус ставит щиток? Вы все щитки ставите тогда, да? Членим терминал. Стави щиты. Чуть ставь, нет. ставь. Ну, щиты... Андрюк, ставь со своей стороны. Анка, ты ставь один только. Чтоб один. У тебя только с одной стороны бежали, да. Чё, к вам бросает в бой подкрепление. Блин, я Давай не знаю. Давай, вы уж сами щиты ставьте, где вам Мы мот. засекли движение крупного Что? отряда Блэкфуд к вашим позициям. Минус, там уже не нужно. Используйте все средства, чтобы сдержать нас. Грилок нейтрализован. Они ж вроде не стреляют через это. И кровью я шоу, Недалеко подлез. от вас обнаружен джаггернаут. Вам нужно нейтрализовать его, пока костюм не подключен. О! Спасибо, дружище. Чунь! Чунь! Чунь! Чунь! Джага. Побежал. Снайпер нейтрализован. Засекренизация. снайпера! Рано или поздно побежал. Вам придется разобраться с регионале. Не крути это дело, что он не крутил. Спасибо. Снайпер убит! Снайпер убил. Враг за 50. Регионал тут уничтожен. Че, Минус иди, иди, иди, иди. Это а, мое. А, а, ваня, побегим его, Сереги, у дочка. А за хрень? Я ж терминал утолжал. Ой-ой-ой! Откуда? Ой, ой. А вот. Я я нам не нужны сюрпризы! Ликвидируйте всех до одного! Ну вот тут уже меня простите, парни. Меня запинали два И, щитка, Да они да, чё? Ты чё должен в этом? Мог чё что-то сделать? Ну я собрать успел один. Перед смерти. Тихо! Нет счета больше. Эх. Сейчас он соберёт, соберёт. Все так же, ребят, щитки ставьте также щиты ставим минус здесь. Не забывали лехоть. Я А меня уже убили один раз здесь. Для успеха операции нам нужно больше сведения да о на... Ищите да любые да зацепки. На них, а? Ищите файлы блядпу. Сейчас это главное. Прикрывайте генератор, он поврежден. Спасибо. Пошли, пошли! Ответите! В нашем технале он будет, тронда, будет данные, Возьмите устройство под контроль, пока до них не добрался враг. Пипец, я на всех счетках, что не э. просто нужны ботики надо было бы надеть быстрее. Да у меня ведь коронные вроде стоят что ж, не убегаешь от них? да я просто на, на них вылетаю да, или просто не ожидаюсь с какой-то стороны а, я встать не могу, да минус! контрольте последнего щита не убивайте последний щит у меня Давай. щит внизу тут есть урод вот, меня должен чить уже ну рухерен с ним, что тебя долбят блин. А да я тебе убей тебя убить его. Конечно, часто убивать. У меня щит есть уже. Патронов последняя обойма Можешь мне до Сереги сбегать? сбегать сбегать, да. Главное считай а, не надкуться все убьют Бледных не берем бойцы О, огонь на поражение стрелок убит все дал по откуда стреляют границы ребят слева от тебя минус ко мне быстрее минус. есть контакт внизу два сета не надо убивать своих пошел Упил. собираем? Бегом-бегом-бегом-бегом. Бегом, все убежал спасибо, на свой половинок. Да. Так, сейчас мы шестой волненем. Нет, что делать. Я уже думал, я все все же гранди. Гранди, то же самое. Быстро пробежал и лекать на терминал. Так, два ящика есть. Ну, это два, а я еще успел найти. Еще я два. Красавцы. Вы смотрите, кто где бегает. И не бегите, просто обсуждение не терять. да Я подальше Ванька, говорю. там на подсаде собрал? Да. Так, я я на площадке кто собрал? Нет. Я побежал туда. Еще один ушел. <плотно> Давай, Ванька, смотри. Сейчас каждой волной жестче будет и жестче. Терминал почините сразу. Но вертолетной пока что нету. Ну все, давай на место, и терминал чини, и все. Андрюх, сейчас знаешь, откуда будут выходить, если ты щиты поставишь. А? А, с центрального, где самой первой волны мед стоял, а, центральный. С нами, мин, сам, с нами минус здесь играет. Он будет контролить выход центральный. Надо. На, о, они будут подниматься. Вот где ты отстреливал, вот только заходить. Потому что щиты закрыты. Вот диванька сейчас зашел по лестнице. Вот там они будут. Спасибо. Спасибо. Да, вы тут их подниматься за... к вам, и они будут триналковать. Там меда сразу, оставьте на отстрелы все. Сер ⁇ б, я вот здесь стою, не как бы я могу и туда поворачиваться, вот Ну, если успеешь, все, погнали сбором. Ставьте четыре, да? Ну, да, да? ставьте там три у Андрюхи точно. где мне на отстрели бегут? заходи по лестнице, минус стань лицом и на верхней самой левой лестнице бегом на левую лестницу еще, еще еще еще вот, вот тут к понял, да? все да все там они должны если их там не будет, значит следующий блюд я вот не помню, по-моему, в этот вопрос на это волне у а нас что? сильные граны РПГ! а че вы наверх больше не садитесь по лестнице? А зачем, А ч ⁇ Захрена? Вайн-контроль, Тарин-свод, я-контроль, второй. Ой-ой-ой, три счета. Иду, пит, пит, пит. О, спасибо. Держитесь, пишу, А что ты там делаешь, что в терминал в Благодарю. Ну, Отсюда удобнее отстреливать Гранников. А, а я... Отсю, Отсюда их не видно, ладно, буду стоять здесь. Наверное, ху на крепость, а вы снял. Прострелился, ел, что на базе, смотрите. Я убил его. Благодарю за помощь Да, я два сундука только нашёл Здесь очень мало сундуков, так что не расстраивайся особо Андрюк, готов обоему, всяк прибегу Погоди Погоди, погоди, погоди Погоди, погоди, погоди, погоди, погоди, погоди. Пошел. Я был, бягал, бегу. Я... Давай, давай, давай, давай. Нам не нужны сюрпризы. Ликвидируйте всех до одного. Надо было подождать, типа я отхилил заодно. Дайте граны, блядь. О! Не забывайте, что сверху крепости тоже очень часто садятся. Я, как я, раз раз. Ну, я смотрю туда, да. Я смотрю, чтобы к тебе не поднимались. И вот это вот это... Первый Два верха смотрю. Ну Потому что мне больше нечего смотреть. Все вообще говорят. Че так? Чего-то. А? Смертельный девчонки. чего ты на че так? О, восьмая волна. Здесь все а по так же играет. В базу Блэквуд прикрывает от наших спутников лазерные батареи. Капитан, ой, Мы загрузили координаты. Взорвите батареи, пока противник не поднимай принял меры. Меня, Поднимай Пять закрыл. Снял закр... снайпера. Вперед. Блядь, закрываем не закрываем окно. ты что ж такое? К нам прямо. прямо-то. Прямо чуть прямо прямо, типа, не вижу. Бля, меня избивают. Сейчас. У тебя минус есть. Все нормально, все окей. Не защиты, Один я уничтожил по заданию. А за задание кто делает? Ванюх, сибирь, ты, сибирь, да. Да, да? Да, так, где он? Но он побежит туда. На дополнительную задачу всего пол минуты. Да ёб твою мать, откуда столько щитов? Спасибо. Таки зарядка. Операторные уничтожены. Давай. Дагу. Прикрывай генератор. Он поврежден. Откуда? А Не вижу. Думал мне конец. Спасибо. Блять ага, щиты, да. Убейте щиты щит. О, красиво, красиво. Поднимай, поднимай. Генератор атакован. Куда, от... а? Куда должен? Да? Да, <клышленный> да, да все, все, я его уже. Да вон он там пулемет, вон а сидит. Задание сделали? А кто поставил лестницу? Да сделали. А зачем лестницу ставили? Это не я. Блин, вы чё тысячу потратили? Просто так. все самры, собрыз. Давьте щупи! Это девятая или восьмая? Восьмая. Точнее... С мне к вам потом. А чё кто наверху Разве... будет тогда раз Разве... Разве... Разве... Разве... лестницу поставили? На друг, Разве... я? А? Мне наверх идти раз лестницу поставили? Прибыль, Слези, сестру, и... И... И... полетели. Я наверх тогда. Найдите гранатометы и отрубите три радара Задание Садись Блядь, че он? Че он? Спокойно, спокойно Ванты, стреляйте по ним чтобы отключить батареи. Ой, на Вы, были... выстрелять, выстрелять, выстрелять, выстрелять, Я стреляю. А меня убивают да? Так да. Да, блин с я сказали. с моей, потому что да? я... не успеваю поворачиваться. Ух! Ой, бля, перезаряд. андрюха готов патроны и аптечку блядь. вот это очень плохо снайпер нейтрализован это вообще нехорошо ракетный ракет пилот доставит я думал мне конец спасибо двигайся я помогу спасибо дом Бризис меня! Ваня, встань, хель! Генератор можно починить за счет ресурсов. Уже нет. На дальнем скреляют, блин. Бля, ко мне забрался прям. Оу. Спасибо. Ликвидируйте всех одного. Генератор можно починить за счет ресурса. Значит, ты конец волны. На меня хоть починить. Все? Все, Серег, давай сюда. Пошли. Щиты-то внизу заставить, да? Со всех сторон, со всех сторон два меда бегают вокруг терминала и стреляют. Гомби-гомби-гомби-гомщики. Мы вчера стартил. с этим стал бегать. А здесь почта вот тут. Другой противник. Улетете, Блекбут еще представляет вам. Улетете, Блекбут! Да чини, ⁇ -мо ⁇ по ⁇ Он же не секунду чинит. Неважно. Трелок нейтрализован. Стрелок мертв. Идем дальше. Блять, убили нахвальный казаник. Улемет, Слэт, как вы приебали его, типа? Ой, вы там уплись туда в конец, вам не видать, ни хера! Нейтрализован! Снял стрелка, продолжаем движение. Ой, ты, блядь, белый, блядь. Релок убит, повторяет, прилог убил. Брат ты пятидесятый! Минус, ты не эту сторону стреляй, а дальнюю. Спасибо, тебе. друговиком! А, извиняюсь. Тогда снайпер. Я стреляю в сторону, короче. Да, я помогу. Спасибо. Откуда где? 60 поддержки. Я Пулемет, Blackwood! Перезарядка. Панка закрой. Право, да. генератор, он за, а я могу вперед обе стороны. Понял? Какой нет? не будут попадать? Да по всех мы не можем а, они, они не летают, будут, они, они вылезают из этой они херни! Они и летают и нет, ко Который летающие мы успеваем снимать? Дайте патронов! А не который вылазят, хер не знает не откуда? Спасибо, дружище! конечно, не успеваем. Ну все, молодцы, брошные. Вижу ящик на пулемете. Заходи, заходи поднимать. Все, быстро пулемет прибежали противника. по ящикам. Не успели, все, бежали сюда все, бегом, бегом! На низ пулемет! Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Противник поднял ударный вертолет! Кто засыпет, нах-нах. А сейчас ему нельзя с граника засадить. А таксист, слои? давай. И сниз засади? А урон, я думаю, не пройдет. Вот граника три. Это лавина! Прячься! Пройдет все, главное Кто попасть! Кто хилит, я хилию или таксист? Я буду хилить, я не снайпер буду что ли. Спасибо! А я че снайпер! Да? Помните, как я... Да, не, не, не, не, не, ну не, Ну, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Следующий Следующий. Ну, не надо, Беда. Беда. Беда не поднимайтесь. Врача! Ледс воевать. Блядь, не Спасибо. Кому? Его ж нету. Еще чуть-чуть. Эй, не попал я как раз я был уже первым попаданием в в кабину да ты в ящике сидишь, а не бегаешь да тебя бы оттачил не то ракеты за ракетой Нет, ты прям подбегать некоторые не успевают добежать просто не пытаются <связать> Все, деньги, на деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, деньги, А ты в меня попадает Я вылетел. Спасибо. Да. Стрела нейтрализованный. Что, погнали? Да куда куда? Куда? Раны еще? Ты еще никого не отстрелял, ты сейчас. Стрелок готов. Стрелок убит. Еще чуть-чуть. Спасибо. Спасибо. Используйте траншеи, чтобы добраться до цели. Стрелок нейтрализован, вперед. Мы получили данные о крепости, но червь не пройдет через защиту Блэквуд. Найдите терминал. Придется получить данные через прямое соединение. Уходим минус! Стрелок нейтрализован. Стрелок <рилог> готов! Пробежимся, соберем, походу! Аккуратно, это! Надо штурмы и патронами Щас! Андрюха, голка мне. Андрюха, давай патрончик, патрончик, по Сюда заходи сзади. Иди, дай патроны мне. Ну чё, иди сюда. Подожди, все красавчик. Стрела не промазала, уберя. Серега. Бегу, бегу, бегу, я что-то Уже не надо. Бойцы, вам нужно отыскать терминал. Долго да думайте. Бери грам ты мне сразу все. Дайте хп. Мне он зачем. Миссию выполнить. Друг понадобится, знаешь. Под ноги стрельнут себе. Да. Бить себе, блядь. Друг он хочет, космонавт! Бей, бей, можно идти. По нашей информации оперативники Warface собираются проникнуть в крепость. он играет ключевую роль в нашей обороне. Он ни в коем случае не должен быть захвачен. Конец связи. Активируем. Да, да. Активируем. Че, я стой, на улице стою? Да? На да. почтой, на улице. Будешь на улице стоять. Да. <связь> Только у меня еще не продолбили. Вообще неудобно. <связь> Ой! Активируются, они а кончатся. Что мы имеем? представляет строительных в крепость с помощью конвейера. Можно это Вот и продолбили. Ты Конвейер не будет работать без энергии. Надо так найти и включить все три генератора. Точное попадание, способно уничтожить это в виду во время найти. Ну кто? Нельзя. А там, улице. Нахуя вам щит ты сейчас, блядь. Я уже вот Генераторы теперь включены. со мной. Минус. Ваня. Да-да, вот зря сит пропал. <смех> англия, <Вашу> англия. Мать. <смех> так, собрались тряпки. Ты шкафуй. Сказал... Дрк, ты не в той сторону. Ты, ты принц, на этой волне можешь сразу бежать искать. Аккуратнее, Вызывайте подъемник. Не спеша. на следующей волне не сразу. там удобнее прицелом стрелять. Меньше отдача. но по крайней, мере кажется, что меньше. И стрелять точнее можно. Минус... Привет, ты заранее не говори, что половина. Просто как тут развернешься, тут ты с видишь эти... А если с этим прицелом, то вообще жопа. Я лучше калиматор на буду. Ходит, зажим можно играть. Грузовые Батрон! контейнеры могут послужить вам отличному ключу. Меня... Минус кто из нас не ну что, то я бегаю тебя лечу так ты бегущий медик, я сам себя могу подлечить да я вижу как ты можешь тебе там в один пиздык был ты чё там накатил что ли? ну что, худо да я в тебе резну о, трупы ледали я уже за твоим трупом был Погнали искать. Погнали. Ля-ля-ля, жу, жу жу Я с мозгами не дружу. Плюс один. Тихо, шериф, разрушай едет крыша, не спишь. Считай, считай. Одним я собрал. Три. Два. О! Один два собрал. 2, плюс 4 сколько посчитай плюс один еще у меня руки заняты я посчитал бы я один нашел да все больше нет там я собрал а все давай на места активируйте на местах. давай Ваня ты со мной ты короче мою жопу кроешь Кто не будет ну вот, что прямо в эту этом маске. чью жопу лицефера что ли? да да <смех> Блин, ну я, конечно не по задним приводам. <смех> я авторуматисты а Наоборот, бьёва. ты мою жопу защищаешь от задних приводных. А, то да, <смех> тут, тут джик-джик, да, и все. Да, а то удруг <смех> мало ли чё Ну кто чё тебя ты верфирует? Давай, давай. Ты смотри, лучше встань вот, вот здесь удобней. Вот здесь на уголку. Тебе и вверх можно будет отстреливать, и вот здесь. Которые ползут. Где Андрюх передний буш стоит? Чуть, чуть выше. Да. Еще выше, чтоб ты мог видеть вверх. Вот так вот, наверное. Но если будет неудобно, да, потом да. как-нибудь <с> другую <с позицию займешь. А, -а, -а ч <свейст> просто... ты не то? Что там можем занимаетесь? А, -а, -а, -а, а что ты -то не точно забрал волнец? Ваша задача удерживать генераторы, тежи, пока не появится стрижен. платформа. Слышишься, <свейст> <я>? а? слышал? <свейст> слышал? Платформа уже пути. Если тебе будет неудобно, говорит, можешь другую позицию заранять. Бойцы защищайте генераторы. Конвейер должен работать. Что они такие дерзкие? минус, минус за вашими спинами ложись они кричат, ложись, ложись <свят> Слышишь? <свят> Вать верх, верхний у нас оказывается. Вы уже для меня все решения приняли, да? <свят> да. Фу. Ой, еще ты там двоих. Минус помоги, мне. открывает сзади сзади. Третьим, Я вам помогаю, что два в третье будет. Минус третьим <свят> будешь <свят> <жить>. идти. <свят> Нет, спасибо. Ну, поблагодарим за патроны погоди ты где о летит летит о, ой ой ой ой ой ой ой Вс, беги войны. А ч искать-то я уже за Ищи, ищи воскрешалки бегают. Воскрешалки? Ой, воскрешалки говорю. Ящики. А ч нормально? По-быстрому пробежался, знаков нашел себе. Я сначала не понял, а зачем вы угораете? Быстро, быстро, ваня все так же бегаешь. А <свиста> <свиста> <Не> надо? <свиста> не надо ничего, go, бегаешь еще. <свиста> ты, ты, ты Андрюка опять поставил, сейчас пропадет. Слушайте, дайте мне место чуть вперед, Чуть вперед да я вроде бы что собрал заставка подходите сам, вертолёт сбейте его, пока он не высадил бойцов. бойцы, защищайте генераторы конвейер должен работать мы не можем потерять генераторы, бойцы нет, ищи, бегай когда ты собрал, волна началась, они уже появились давай, давай, ищи я он собрал. Он только, только появился, а он уже собрал. Хитрый как хочешь. Кто-то просто унакопил походу. Да не. Да как тебе два раза подряд задолбили? Что Чушечка оставляем. Да, да, да. Вчера на кодышку не пойми. Снайпер слева долбит. Вертолет высадил бойцов. Приготовиться к бою. Раз а стреляется генератором. Отбивайте глибо. атаки, пока не прибудет платформа конвейера. Не, не расслабляйтесь. Генераторы нужно удержать. 30 секунд на дополнительную задачу. Кто, кто с Серегой наверху? Ты. Патроны снято. Блин, блядь. Блин, блядь. Блин, блядь. Блин, блядь. Блин, блядь. Блин, блядь. Блин, блядь. Блин, Вообще Моя где? А Ты забыль, мы на пистолетом. Не то Патрон, да, Я что там. повторяю, оставлять? Ты остался там вон там? минус, минус. жизнь ложись. Не расслабляйтесь, генераторы нужно удержать. Собрал, погнали. быстро собираем. А если найду? Пробегитесь, еще вдруг что еще есть. Вот я нашел один уже. Ну хорошо. Ты Вот еще один нашел, говорится собрал. Ну почти все почти не считает минусом вот Парень, и еще вы один нашел стреляйте зад, зад. И вот а и еще отмена значит вам да слышите парни Меня он по надо. почти я все ящики собрал я, я уже 4 нашел молодец молодец и я три нашел Плюс задание того уже сколько до 7, да, 7. Мало. должно быть 10 Вижу еще один. Еще один нашел. На, еще один. Еще. Все, вот. погнали дальше. Все, погнали. Кстати, подождите, на места мы бежим. Места заиманы. Фанка, стреляешь, их короче прикрываешь. Ой, еще один нашел. Спасибо. Спасибо, Док. Фанка, я, думал, Слышишь, Фанька, я чуть -чуть. буду мои только граники. Понял. Все, мы на месте, можете это, За Забывай не патрон давать, я тебе буду запечатывать, последняя бой не говорить буду. Не делайте себе цели, стреляйте то, что ви видите, а не то, что мои только граники, мои только вот это. А это буду я, блядь, отстреливать. Не, не, не, Андрюха, мы тогда разде разделимся, снайпер берет только гранников, иначе вы все ввалите. поверь мне. Плюсуют. Э, э, э, Будьте настороже, бремя, приближается подкрепление Thompson. врага. все, поехали. Сип поставьте, сип поставьте. В ту сторону стреляйте с пистолета. Враг стреляет по генераторам. Отбивайте атаки, пока не прибудет платформа конвейера. Ванька, завтра ним помогай стрелять, сзади в силу беру. Блин, Берет. когда Берет. есть возможность. Не когда есть, а всегда стрелять, вы зад ним. Патрон возможности у вас нет. защищайте генераторы как должен работать потом мне это показалось а нет попоказалось да пожалуйста орикал это доходит сука я забыл что никто в пакет не играет Андрюш, кроме тебя секунду Просто в танке ищу тиму, мне нужна тима в танке. Терминар уже нет. Вы что не чините-то? Не дайте отрубить императоры! Уничтожьте всех О! врагов до единого! Мы не можем рисковать! Все, да. еще собираем. Да одной подчинкой прошли, нормально. Через искать будем или может пробежим. Нет, я выше пол. Чем больше найдем, тем быстрее пройдем уже в конце все. Плюс 2. Один. Три, один. Да? да? Четыре. Один нашел. Еще один я нашел. Пять. Я один Че шесть один повалили бабки. Что-то подозрительно много денег. Я умер. Нет. Может еще раз на марафон? Или на стрелью все-таки идем? Стрелью. Все, я чё? больше не Он вижу. Я здесь, в 10 уже насчитал. Я. С... а снайперская позиция, иди сюда. Так, иди сюда, Ваня. Серега, подожди, иди сюда. Люцифер, сюда иди. Давай иду. Ну. У смотри, ну. Отстреливаешь, вот прям начиная от Андрюхи, и заканчивая под вот, легким выходом, короче. Все, что видишь, они все к тебе придут. Ладно, Куда? иди сюда. Андрюха там отстреливается. Это я знаю, что ты мне рассказываешь, я сходил, как уже. Ну, иди тебе... отсюда, я все знаю. Здесь. вот он есть. Я Начнем. Знает, он знает. Слышишь? Ага. А. Че, слышишь? Говорю, да, думаем, думает, что, из дефов. Вокруг я... этого бегайте его, его и Надо все. Что ли? А что я не да. ставил. ставить. Надо. Вокруг этого бегайте и все. Да все, начинаем. Я. Платформа давайте, начала давайте. двигаться. Там пушку кто будет толкать? Я, что ли? Разберемся разберемся, Я ее ни разу не толкал. Сам не сможет. Блэквуд доставили на подъемник Джагернаута. Уничтожьте его. Хочешь хошка прикола, а у меня не лезет. помочь господа меда да не себе помогите мы рассягиваем в удовольствие под x5 так вот да. в коробку зашел обратно при за... хорошо только надо засесть сколько бабок дадут три прикол корона зашел обратно да евро я вижу Сколько денег дали? по плану. Мы раскопали новую а информацию там, в найденных да, вами файлах. Один да, да. частично стертый файл Тут содержал покажи, список аптечку, людей, лес, которые покажи, поддерживают лес. Blackwood. Судьи, журналисты, такая политики. Ага, да-да-да, арест. То же самое. Тоже за кредиты что она, Ой, что она тоже себя, играет чисто помогу, за медиков ну, что ли? все поехали, поехали, я что думал, там? в ну, большинстве за медиков, да за... я сейчас смотрю, если нету, значит нету но там два ящика всего в этой волне Не, нет ну пошли, да у нас 13 тысяч нам не хватит что ли? граната 96 минут идем уже граната! рекорд а, ну Стой, смотри, сейчас гранату. у нас нам надо 7, все... сколько выстрелов всего? 8? Граната! <Стут> 8, да, по-моему. Ну как-то так. Или 7. У нас на 6, да, нам не хватает 600. Тот, на 3 ящик найти. Но это я сейчас найду. Осторожно, момент, граната! Я перелетаю на главу сюда, наверху. Единственное, прикольно эти гранаты скидывать. Ну, один, по один пробегу. А это -а -а. будет весело скинуть. Я не могу скинуться. Так если можно был бы, тут бы все поскидывались бы. Ну вот и развязка! Она наконец выяснит, что Блэкбут так тщательно скрывает Ну вот так, Русланок приходит до смертей. Вы готовы? Так, Серега, он у за снайпером по Но ну, если к вам на не ходить, то без смерти давно. Мы разлетели автоматическое Я управление взял. орудием. Поверните его вручную. Подожди, вышку, ящик. чтобы мы могли повернуть эту штуку. Башня взорвана. Так, крутите, Минус. У -у -у. А я Бля, меня бьют. Мы Просто я на Люби крутил. Погоди, стой, не крути, не Трати крути. Распирай ресурсы на быструю перезарядку пушки. Ты чуть не перекрутил. А что три минуса? Кто крутит, тот же и стреляет. Вы на полпути. Стоп. Не жалейте снаряды, Блин. у вас будет куча целей помимо ворот. с тобой в долгу. А Прикончил снайпера. Чего я, вот, я не недолезл. Ты как раз вовремя. Найпер выше нет. Снайпер нейтрализован. Тратье ресурсы на быструю перезарядку пушки. Ух. Осталось немного. А а а патрончики, дайте. А? Где? А я, я, я вижу. Спасибо. Да. Просто взорвите все к сердя. Так надежнее. Ну все, побежали, да, тогда. При... Прикрути их <связь> мой. Спасибо, <связь> друзья. Я прикрою. Ай, а гранутами. Пошли, пошли, пошли, пошли. Всем хватит. Вот Пусть я вижу. Вот здесь грамоте, куда я бегу. <связь> У ящиков там наверху смотри о нифига тут грейм я там, там ящика, просто здесь Ваня, что стоит Ваня сюда иди я не вижу иди а? Ой, блядь, блядь, блядь, блядь. Знаю, лишь да. в коробке иди погнали погнали не надо нахер надо 103 минуты нормально че ты не видел что-то ну там че стартёра одышка замучить. Когда новые спецоперации добавят? Через год. <связь> <связь> Почему через год? Интересно, а что какие на... следующие спецоперации добавят? Ну, есть, можно предположить, допустим, какие-нибудь джунгли. Ну да. Нафиг джунгли надо это, типа какую? Москва Санкт-Петербург. Это... Смотри, ага. есть же оружие с этими.